Всем привет! С вами снова Анна Камлевская и 5 вредных советов начинающим певцам. Отнеситесь к этому видео с долей юмора. И суть — делать все наоборот. Вредные советы превращаем в полезные. Итак, первый вредный совет — это петь на голодный желудок. Не ешьте просто целые сутки, и потом начните петь. Ваше пение станет просто идеальным, художник должен быть голодным. Второй совет. Заморозьте в морозильнике ваши ноги и также приступайте к пению. Голос будет литься просто как у соловья. Третий совет. Не спите ночки две подряд и также начинайте петь. Вы поразитесь, насколько звонко, полетно и сильно звучит ваш голос. Четвертый вредный совет – сразу же беритесь петь сложные песни великих мастеров, таких как Кристина Агилера, Уитни Хьюстон и так далее. И пятый вредный совет – обязательно пойте громко, чтобы вас было слышно. Ведь если вы поете тихо, для всех людей вокруг означает, что вы просто не умеете петь. Вот так. Это был мой топ-5 вредных советов для начинающих певцов. Если вы не хотите научиться петь, используйте их. Ваш голос никогда не будет звучать хорошо. А если вы все же хотите научиться петь, управлять своим голосом, если вы хотите получать удовольствие от того, как звучит ваш голос, используйте все с точностью до да, наоборот. Кушайте понемножку перед занятием, где-то за полчаса, за час. Высыпайтесь, держите ноги в тепле. Не берите сложные песни. Про песни я снимала видео, посмотрите на канале. Как их подбирать и какие песни не нужно брать начинающим. И ни в коем случае не старайтесь петь громко, вы просто сорвете себе голос и связки. И пусть все вокруг думают, что если человек поет громко, то он умеет петь. Не обращайте на это внимания. Громкость голоса к вам придет, она никуда от вас не денется. Главное взять базу. И эту базу вы можете взять в моих видеокурсах, подобрать себе по уровню видеокурс и заниматься самостоятельно, прокачивать ваши вокальные навыки. Если вы никогда не занимались вокалом, возьмите курс «Новичок». Если у вас все хорошо со слухом, возьмите курс «Успешный вокалист». О том, как заниматься по курсам, я также снимала видео, попробую где-то здесь прикрепить, либо оставлю ссылку в первом комментарии. Ну а все видеокурсы по самой выгодной цене вы можете приобрести, перейдя по ссылочкам в описании к видео. Желаю вам хороших занятий, а ваши комментарии, ваши вопросы жду в комментариях. До новых встреч, пока!